В этом видео я расскажу вам как можно больше кейпоп новостей за 12 апреля. Первая новость будет от TWICE. Я уверена, что если вы знакомы с кей-попом, то вы точно знаете TWICE. Они известны своими популярными песнями The Feels, I Can Stop Me и так далее. 15 апреля в Сеуле TWICE начнут свой тур Ready To Be, но билеты еще не распроданы. TWICE по какой-то причине начали терять свою популярность в Корее. В США уровень продаж билетов достиг 98%, но в Корее продажи билетов составляет 80%. Скорее всего, это произошло из-за появления четвертого поколения. Чем больше новых групп появляется, тем меньше фанатов становится у групп третьего поколения. На данный момент, Twice выпустили клип на свою песню Moonlight Sunrise. Мне очень зашел и клип, и песня, советую вам послушать. Вторая новость связана с 50-50. Я эту группу с самого начала. Они дебютировали перед Новым годом. В прошлом месяце они побили все рекорды. Поклонники были в восторге. 8 апреля 5050 /50 вошли в рейтинг Billboard Hot 100. Их новая песня под названием «Купидон» заняла 94 место. Они единственные, кто спустя четыре месяца от дебюта попали в рейтинг. На данный момент девушки поднимаются все выше и выше. Сейчас они на 85 месте в рейтинге. Также их песня «Юпит» вошла в топ-10 мирового чарта Spotify на восьмое место с тремя миллионами четыреста тысячами просмотров. Третья новость про трек Лисы с Таяном из Big Bang. Сен сообщили, что Лиса станет приглашенным артистом для одного из треков нового альбома Таяны из Big Bang, который выйдет 25 апреля. Кроме того, Лиса появится в музыкальном видео к песне. Агентство Таяны также подтвердили эту новость. Сейчас мы перейдем к мужским группам, так что новость 4. VSBTS продолжает очаровывать аудиторию на шоу ТВН Сочин Кориан Стритфуд, в котором он променял жизнь айдола на работу стажера в ресторане Ли Сон Джина в Мексике. Пятая новость Айн Хайпен, они подтвердили, что у них будет камбэк в мае с уникальной концепцией. Шестая новость от Эмини из Шайни. Он планирует встречу с фанатами 22-23 апреля. Некоторые новости были короткими, ведь больше информации нет. Понравилась ли вам такая рубрика? Пишите в комментариях. Всем пока-пока!